А всем привет, ребята, с вами я Ваня, и сегодня я вам покажу, как получить наколза. Я вчера в прошлом видео за вчера обещал вам показать. Также еще хочу напомнить, у меня есть конкурс, ссылка в описании на него. Проходится конкурс по x на эксклюзив.орг. Подписываемся и проходим, ну, короче, вот вы поняли. Смотрите, сегодня я вам покажу, как получить Наклуза. Мы должны вот тут вот у нас, приходите во вторую локацию. И вот тут вот. В конце видео покажу, какую именно локацию. Приходите сюда, делайте вот эту вот обверт. Вокруг этого колеса. Бежите, бежите, бежите, прыгайте. И вот тут будет карточка, и вы получаете накауза. Вот такой вот крутого Вот такой коротенький видосик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. А, и да, кстати, чуть не забил. Смотрите, чтобы попасть во второй мир, вам надо вот сюда вот. Бежать, бежать, бежать. Тут бежать, бежать, бежать, бежать. И вот тут-то вот будет подъем на горку. Вот он. Вот так побежите. Вот как я на видео? И поднимайтесь сейчас вот тут вот на горку. Потом вот так вот, вот так вот, вот сюда вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Заходите вот сюда вот. Нажимаете, да. Проходите обе. Ну, оно тут легкое, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, и вот так вот. И еще в этой локации, в начале видео я вам рассказал, как получить это на коже.